Здравствуйте, уважаемые девушки, уважаемая читательница, уважаемые слушательницы, уважаемые уважаемые пользователи YouTube. Очень не люблю, когда называют юзерами. Девочки, у вас есть русский язык. И вы знаете, я говорю, это делается намеренно для того, чтобы говорю, мы использовали англизм, английские слова, учитывая, что, в общем-то, язык, русский язык является основой всех основ. Поэтому, уважаемые пользователи Ютуба, я буду разговаривать на русском языке, я не буду использовать всякие ненормальные, ненормальные лексики, которые являются смесь английских иностранных слов я буду использовать только наши слова для того, чтобы продолжать дальше обзор как медики чистой линии. Значит, это моя вторая часть. Первая часть была по поводу кремов. Ну, кремов, которые я, конечно, купила, которые я использовала. Теперь меня просто, вот, меня просто распирает от того, чтобы показать, как пользоваться, в общем, как, как пользоваться и чем пользоваться именно из шампуня. И немножечко вам объяснить что не все шампуни, раз они вам не подходят, то значит шампунь плохой. Вот это самая настоящая глупость. Ну и так, первое, с чего мы начнем, вот вы сами видите, что первое стоит, это мыло. Я вообще всю свою сознательную жизнь умывалась всегда мылом. И очень любила. Я не использовала никакие пенки для умывания, я использовала только, я использовала только мыла. И вот вы видите, вот этот вот листик, вы видите, какое вот действительно косметическое мыло. Учитывая то, что когда им начинаешь молить головы, или когда его начинаешь намоливать, такой совершенно потрясающий запах ромашки. Но тут видно, что в мыле использован настоящий натуральный, натуральный экстракт ромашки. Что очень приятно, действительно мыло косметическое, действительно мыло такое совершенно необычайное, совершенно необычное, совершенно очень приятное, я э, с, с волосами, у меня есть небольшая проблема. Я уже в первом своем интервью говорила, что я употребляю БАДы. Вот, поэтому у меня с подбором косметики, подбором шампуня и всего прочего у меня нет проблем, потому что у меня не возникает ни на что аллергии. А вот э, насчет шампуня, насчет волос у меня были проблемы. Вы все знаете, что в 87-м году у нас был Чернобыльский взрыв. И вот буквально на следующий день, после Чернобыльского взрыва, я находилась в Смоленске, я училась в медицинском институте, не хочу, не люблю называть академиями, институты есть институты. И вы знаете, на следующий день у меня был страшный предел. Ну, как говорят, я бы села, то есть макушка вообще, там волосины за волосиной бегали. Вот вы представляете, насколько сильно было излучение, в общем, никто ничего не мог понять. Это вот только теперь, только сейчас уже употребляя БАБы, и совершенно, совершенно, а когда уже перескочила порог определенного возраста, когда уже надо действительно менять полностью уход за собой уход, все уходовые такие процедуры, и себе и своему телу уделять гораздо больше внимания, потому что тело начинает стареть и тело начинает умирать, то есть я называю этот период как переход нашего тела физического на ручное управление. Если раньше половые гормоны, то есть работали яичники, они все управляли самостоятельно, то теперь когда они отказывают, то тело переходит на ручное управление. То есть все зависит от вас. Я говорю, я просто счастлива, что я врач по образованию. Говорю, поэтому я смогла справиться с этим кошмаром. И чтобы не быть даже в 44 года, как я видела, дев... женщин, девушек, ну, не девушек, конечно, женщин уже в 44 года полных инвалидов. И там уже есть проблема со щитовидкой. Она уже не знает, что ей делать с ритмами сердечными, со стенокардинами. У меня тоже такое все начиналось. Вот Меня очень быстро всему этому поставило заслон. Все это сделали БАДы. Я здесь поняла, что это, потому что я знаю только одно, если переходить на синтетические гормоны, то это рак. Вот почему у нас все наши знаменитости все погибают от рака, потому что они же все слушают у нас э, нашу официальную медицину. А наша официальная медицина у нас никогда не признавала натуральные средства, и у нас считали всегда, что растения, фои, гадость это грянь. Говорю, уважаемые, это все, говорю, делается для того, чтобы поддерживать, э, э, чтобы поддерживать, ну как пользователи, как вы говорите, юзеров. Наша аптечная медицина, наша аптечная медицина по сравнению с натуральной медициной, с бабами это говно. Она не лечит, она калечит. Она лечит только симптомы, а вот БАД действует на причину. Допустим, камни в почках. Это болезнь обмен веществ. Никакой вам синтетический препарат, никакая вам аптечная медицина не поможет нормализовать, нормализовать вот эти камни в почках, которые я в свое время, еще будучи где-то в 30-летнем возрасте, пропив только одну банку ВИИМОМА, я полностью избавилась от страшенных болей почечной колики, от почечных камней. Все, у меня это все исчезло раз и навсегда. И вот тогда я поняла, что да, это действительно серьезно. Вот, мыло я люблю. Мылом я умывалась э, с самого детства. У меня мама всегда вообще мылась хозяйственное мыло мылом. Вы прекрасно знаете, что старые люди очень часто использовали это мыло. А вот э, я как-то к хозяйственному мылу особенно душа не лежала, но мылами я пользовалась. Любила ее грицериновое мыло. И вот я решила попользовать, использовать. Я, кстати, купила у Евроше мыло. И вот у них там есть восточное мыло, девочки. Ну, представьте, мыло, кусок, стоимость 550 рублей. Девочки, Но ну, вы же понимаете, что это завышенная цена. А вот стоимость вот этого мыла 25 рублей. Вот это нормально, вот это совершенно нормальная цена. Это не говорит о том, что мыло суперское. Во-вторых, девочки, все зависит от того, в какой зоне, в какой среде вы проживаете. Если вы родились в России, если вы всю жизнь жили в России, все, вам будут сродственны это береза, дуб, ясен, вот все наши, ромашка, колокольчик, крапива, ирис, да все что угодно, но только то, что растет в нашей полосе, потому что есть такое понятие, как генетика, это генетические сродственные нам продукты, а то, что предлагает и в Роше, это экзотика, и не каждому эта экзотика может пойти, поэтому вот я очень часто видела натуру Сибирику, вот я что-то вот разобрала, сейчас любопытство попробовать натуру Сибирику, но вернемся дальше. Значит, э, я не думала восстанавливать свои волосы, потому что как-то вот, ну, вылезли и вылезли, потеряли. У меня были, была львидная грива, большие вьющиеся пушистые волосы. И, в общем, я все время носила короткие стрижки. Я быстро нашла выход из этого положения, носила короткие стрижки, стильно меня очень стригли. Я была хорошим врачом-стоматологом, у меня всегда были хорошие парикмахеры. Вот, и у меня проблема вообще, я даже даже не, не зацикливалась на этом. Но всегда вот мне хотелось вернуть свои великолепные волосы, вьющиеся, пушистые, но они у меня тонкие и они очень послушные. Девочки, еще раз могу пояснить, что тип волос тоже бывает разный. Если у вас прямые, темные волосы, толстые, полные, тяжелые, то естественно, ни о каком объеме, ни о каком вот, ну не может быть и речи, потому что вам никакой бальзам, он вам не даст объема, вам объем надо делать генами, если у вас тяжелый, длинный волос. А вот если у вас такой волос, как у меня, короткий, послушный, у меня нужно волос на буквально, его в воде, на палец накрутил, подержал немножко, завиток локон вот этот вот остался, я вытаскиваю палец, вот остался локон, и если волос высохнет, вот такой локон и останется. Понимаете, вот это знаете, послушность, то есть волосы очень послушные, мне не надо над ними уродоваться, выпрямлять, я вообще не понимаю, когда нормальные, красивые волосы уродуются, выпрямляют и делают из них какие-то песни, чтобы быть похожими на Кристина и Арбакайте. Я вообще не понимаю, зачем нужно быть похожими на каких-то вот этих вот на весь этот бомонд, который и сам не знает, чего ему нужно. Деньги, деньги, вы что смотрите, живут деньги, деньги, деньги, а все равно мало, а все равно мало. И никогда не будет достаточно, потому что они это не зарабатывают, потому что это все, вот, понимаете, хапается, хапается, хапается, а когда начинается хапание, то никакого удовлетворения не будет. Вот Я купила себе несколько масок несколько масок обливалось, и мыло я купила в последнюю очередь, когда перепробовала маски. Тут решила купить мыло, ходила возле него, опять же, ромашку. Решила попробовать, потому что почему-то меня потянули на ромашку. Могу сказать, мыло великолепное. И вот, допустим, когда у меня волос грязный, мне, допустим, жалко использовать шампунь, и я сначала волос мыло просто смываю, допустим, какой-то лак или просто вот ходишь с непокрытой головой, допустим, без шапки, пока мы ходим, пыль, все... И вот первое, первое мытье головы, первый раз я смываю мылом. Мыло прекрасно пенисом, мыло отличие, А запах вообще слухшебательный, чистая ромашка. Вот, она прекрасно смывает. Но в один прекрасный момент я решила сделать так. Я решила намылить голову мылом оставить это на 15, а 15, ну, на 20 минут я оставила, и посмотреть, что будет. Я так делала с косметическим мылом Евроше, вот восточная серия традиции «Хамама». Вот, у меня с вот этого мыла и началось, что у меня волос начал очень хорошо реагировать, очень красивый был волос, и я вот удивилась, что волос стал изменяться. И я долго пользовалась вот этим восточным мылом, Евроше. Ну, я говорю, я пользовалась Евроше. А вот потом начала пользоваться вот этим мылом, косметическим мылом. и знаете, когда я промыла э, голову вот этим мылом и когда вот оставила, когда оставила э, это мыло на голове на 20 минут, а потом все это смыла. Э, вы знаете, у меня волосы, конечно, э, был очень сильный объем, но объем такой, знаете, как вот как мочалка не промытая. Вот, естественно, было, э, об, ну, как, что какая-то часть осталась мыла, но мне вот очень хотелось попробовать, потому что я это уже практиковала, практиковала неоднократно на мылах и в раше. Вот, и волос был тусклый, ну, думаю, тусклый, тусклый. В следующий раз я попробовала сделать что-то, поскольку, вы сами понимаете, что волос у меня не густой, средняя длина, если вот раньше я носила только короткие стрижки, то сейчас у меня уже средняя длина, и надо отдать должной на чистой линии. Спасибо ей за такую длину. Вот, дальше у чистой линии я решила попробовать сразу, когда увидела фитоотвар. Это фитоотвор крапива. Девочки, вы все прекрасно знаете, что крапива – это самое-самое хорошее для нашей головы, для русских женщин. Для Это сродственное, генетически сродственное растение нашим, э, нашей нации, нашим русам. То есть не русским, а русам. Нашей нации русов. Вот это сродственное растение. Кстати, очень хорошо дают бледки. Я очень у многих девочек слышала очень плохие отзывы об этих фитотварах. Их три. Значит, с крапивой, с клевером фитоотвар и фитоотвар с ромашкой. Вот с ромашкой он где-то вот такой вот тоже вот из этой серии будет. Я могу вам сказать, вы сразу не распробовали, какая это прелесть. Фитоотвары это очень удобно. Во-первых, кто-то от кого-то я слышала из девочек, что говорили очень неудобные распылители. Неправда, распылители удобные, распыляют мелко. Допустим, поскольку у меня волосы очень послушные, что я использую в этом фитоотваре? Я, допустим, мою, мою шампунями, какие мне очень нравятся. И дальше, вот, допустим, у корней, сбрызгиваю этим фитоотваром. Прекрасно придает объем моим волосам. То есть он обволакивает вот, со... волосы. И волосы, когда высыхают, <смех> я, я помню, как я ехала, потому что очень торопилась, брызнула, но было очень тепло. И практически с мокрой, мокрой головой пошла. Я думаю, ладно, по и висок нет. Ну некогда уже было сушиться, все. И вот знаете, думаю, не могу понять". Думаю, что на меня только смотрят в автобусе. Ну как-то думаю, а ладно, уже, уже ехала устарше. Вы знаете, когда приехала домой, я как глянула на свою голову, а она, волос огромный, голова огромная, волос пушистый, блестящий. Ну, в общем, я как еще подрасчесалась расческой, ну, естественно, много бегала, тут уже вот не до волос было, и так самое. Когда я под расческой я вышла к мужу, вышла, говорю, Валуди, ты посмотри, говорю, что он, да, говорит с тех пор, как ты сменила вот шампунь, говорит, начала мыться этими шампунями, у тебя очень сильно изменился волос. Но, вы знаете, одно дело, когда говорит женщина, другое дело, когда говорит мужчина. Это разные вещи, вот, это очень здорово. Это очень здорово, конечно. И еще, и еще у меня посетила вот такая идея. Допустим, вот эти фитотовары. Они стоят 65 рублей. Ну, такой, ну, скажем так, не дешевый товар. Безусловно, здесь 150 грамм, здесь 150 или 190. Ну, в общем, где-то больше 100, до 200 грамм, до 200, до 200 миллилитров. Вот, распыляют экономно, хватает этого надолго. И учтите, что отвары, конечно, не пропадают. Поэтому фитоотвары, если покупаете, их хранить не надо или не надо пользоваться. Вот, поэтому вот девочкам, у кого, допустим, волосы слепаются от этого фитоотвара, девчонки, ну и пусть слепаются, но это же полезно, это же чисто. Это концентрированная часть, вот крапивы. Пожалуйста, побрызгайте ее на ночь. Утром встали, смыли вашим любимым шампунем высушили, и у вас великолепная голова. В общем, я могу сказать так, что вот этот... Я попробовала еще и по-другому немножко сделать. Я смыла шампунем голову, просто смыла, ничего не оставляла на голове, не делала никаких масок. Вот э, волос у меня такой, ну, не совсем густой, не, не совсем редкий, но и не сильно густой. Вот. И я этот волос, вы знаете, взяла, вот сняла вот колпачок, тут легко снимается колпачок, и немножко э, избрызгала волосы, просто подняла все на макушку, сбрызнула волосы и оставила это все вот так вот высыхать. Постепенно все уложила. Девочки, у меня великолепно распушился волос, мне великолепно дал, дал объем вот этот фитоотвор, он дал отличный объем по всем волосам. И, то самое, и волос блестел очень сильно. Но хватило мне, конечно, его вот до следующего дня, вот следующий день, конечно, голову надо было уже приводить в порядок. Я как-то заметила вот одну вещь, что он, мне хватает вот этих вот всех шампуней только на один день. То есть на следующий день уже как-то вот такого внешнего вида, какой вот был, ну, нету такого внешнего вида, то есть надо перемывать, переделать. Но факт то, что с такой э, с шампунями, с такой косметикой, особенно с такой ценовой категорией, это все можно позволять, это все можно делать. Ну раз я. А, и еще какая у меня идея постигла, дело в том, что вот этот флакончик я выкидывать не буду. Дело в том, что я потом возьму крапиву или какую нибудь зверобу, еще там что-то вот, ну какую траву. И вам чай, кстати, очень хорошо. Допустим сделаю отвар, то же самое процежу его, упарю его до нужного вот до вот этих 150 мл, налью сюда во флакончик и совершенно спокойно буду раздуй. Кстати, я просто положусь немножко один раз. И потом мне, мне надолго хватит вот этого всего, потому что расходуется очень экономно. Вот, вот это очень хорошее. Девочки, и в дороге. Но в дороге это вообще замечательно. Вот представляете, поухаживать за волосами, вот вы едете в поезде, если вам двое суток ездят ехать, допустим, далеко едете. Да это же вообще просто цены нет. Это пошел голову быстро, смеем немножко, тут же крапиво сбрызнул. И все хорошо, все замечательно, но у кого тонкий волос, конечно. А у кого волос толстый, у кого волос длинный, тяжелый, безусловно, это даст просто эффект грязных волос поэтому вот на такой волос его можно на ночь сбрызнуть, утром помыться шампунями и ходить, быть довольными но вот это вот прекрасная идея, спасибо чистой линии за такую идею, а также такие удобные флакончики которые, во-первых, ничего с ними не происходит от того, если на них вода попала, вот они абсолютно нормально сохранят внешний вид еще придам очень большое, знаю я придаю очень большое значение внешнему виду, вот этикеткам, упаковкам бутылочкам, как они выглядят я вижу вот сетевые вот этим маркетинге там не придают значения упаковки. этикетки, если честно вот для меня это минус я люблю чтобы вещь выглядела красиво и тем более люблю зеленый цвет поэтому все это мне очень нравится значит следующее мыло раз уж коснулись делом, раз уж коснулись мы с вами мыло следующее мыло я ставлю это мыло с рисом называется оно мягкое мыло мягкое мыло с эфирными маслами ароматерапия Отвар целебных трав. И написано и рис, лаванда и фиалка. Вы знаете, я более сногсшибательного запаха я не слышала. Вот это даже что с мужем попробовали в бачок в туалете, капнули одну капельку этого бальзама, мы зашли в туалет, вот, понимаете, духи, вот пахнет духами. Вот смываешь вот эту вот воду, мы смыли немножко еще там, допустим, так, и так как-то вот, чтобы это, девчонки, ну это что-то, ну пахнет просто, вот, короче, вот, ну я просто экспериментирую со всем этим, я смотрю все эти, воз... не потому что вот прямо вот в туалете еще использовать, безусловно, в туалете для интимной гигиены, а почему и не попробовать? Очень даже интересно, очень даже хорошо. Вот, прекрасно промывает, прекрасно принимать мю, о, о, о, при, принимать ванну с этим мылом. Бесподобное. Запах обалденный. Я им сейчас умываюсь. Вот я умывалась вот этим мылом, это мыло сушит, ромашка. А вот, вот этим мылом я сейчас умываю лицо, шею. Во-первых, совершенно исключительный запах. Вот. А во-вторых, вот, мне понравился запах риса. После чистой линии я сейчас стала искать духи именно с запахом риса, потому что я просто умираю от этого запаха. Вот в общем я могу сказать, я попробовала и голову помыть с вот этим мягким мылом. Совершенно потрясный эффект. Великолепный эффект смотрится хорошо, волос очень хорошо реагирует, очень-очень хороший, пушистый, блестящий, все. И дальше уже вот этими средствами для укладки. Но у меня вот средство для, для укладки – это вот это вот. Это вот этот вот фито. Ну, фито-отвары. Я пока что попробовала один с крапивой. Вот, и сейчас у нас он продается с клевером. Вот клевер, он тоже для блеска волос. Девочки, очень хочу попробовать. И вообще спасибо чистой за такую великолепную идею. Фито-отвары это изумительная вещь, потому что фитоотвары можно делать вот с такими баночками, каким угодно. Носидел, вот выпарил, посмотрите, как делаются отвары. Выборил до нужного объема, залил сюда через веечку и, пожалуйста, пользуйся сколько твоей душе угодно. А в этом самом бобцике тайно продается, трав всяких разных. В общем, вот это вот, это очень большой плюс к, к вот этим вот всем делам. Дальше, раз уж мы коснулись ириса, то коснусь вот этих вот двух шампуней. Эти два шампуня, значит, я вам говорила, что я использовала линию «Импульс молодости». Но я, я эту линию «Импульс молодости» в кремах рассказала, что я… Как сумасшедший скупала все, что импульс молодости касался. Значит, вот я купила себе импульс молодости от 45%. То есть а там, оказывается, уход идет именно по возрасту. Меня это жутко заинтересовало, я купила пока свой возраст. И вот именно, вот, благодаря этому шампуну мне запах ириса и понравился, потому что здесь в шампуне 15% антивозрастной сыворотки с маслом ириса. А в этом самом в бальзаме, в бальзаме здесь 30%. Ну, отвара 30%, 30 антивозрастной сыворотки с маслом ириса и отвар алтея 80% а тут 70% тоже отвара алтея вот, написано прочность объем для нормальных волос ну это, в принципе вот для нормальных волос я и покупаю но они рекомендуют вот импульс молодости у них есть плюс 25 плюс 35 и плюс 45 вот, Я знаю девчонок, которые пробовали весь эликсир молодости. Я могу сказать, я не остановлюсь. Я попробую и плюс 25, и плюс 35. Я попробую все. Значит, что я хочу сказать по поводу того, что покупать либо только шампунь, либо только, либо, либо только как его, бальзам, вот, фитобальзам. Девочки, шампунь великолепно сам действует, не надо никакого бальзама. Значит, я попробовала одно. Я попробовала так. Сначала шампунем. Первый раз я смыла мылом. Вот этим вот мылом. То есть просто смыло, чисто механически смыла с головы, всякую грязь и все прочее. Но зачем такой шампунь тратить? Дальше. тем более, вот хорошо, что у меня, мне нужно немного такого. А вот девчонкам, допустим, кому нужно много такого шампуня, представьте, вот пол шампуня на длинные волосы, она израсходует, чтобы просто помыть волосы. Вот. Мне, допустим, это жалко. Для этого можно использовать вот такое мыло. И даже вот такое мыло, 25 рублей, это, в принципе, не деньги. Вот, хорошо смыли, просто чисто механически оно прекрасно смывает. Дальше <с amd>. я нанесла вот этот шампунь и подержала от 15 минут до получаса. Больше не надо. Девчонки, ну потрясающий эффект, потрясный. У меня был шикарный, блестящий волос. И каждый раз, вот раз от раза, <с amd>. у меня сейчас волос очень сильно меняется. Реакция волоса у вас будет меняться. Дальше я попробовала помыть вот этим мылом. Вот, я помыла мылом. А дальше нанесла вот этот бальзам и тоже от 15 до 30 минут. Ну, поначалу, вот честно вам скажу, вот этого бальзама мне волос не понравился. Вообще, как-то вот на бальзам мой волос как-то сильно не, не распылялся. Мне не понравился. Потом я попробовала. Я смыла голову вот этим шампунем. Дальше следом попробовала вот этим вот бальзамом. Девочки, не надо этого делать. Ну, почему? Во-первых, даже чисто с экономической точки зрения, мне просто жалко, допустим. Ну, вот я, допустим, такую эконом, нас учили экономить, мы еще жили в те времена, когда мы сами себе на все зарабатывали, когда не было кредитов, когда не было ничего такого. Вот, поэтому это просто трата шампуней и бальзамов. Вы знаете, и то, и другое действует великолепно. Все вместе нет необходимости использовать. Хотите, покупайте. Только, вот я, кстати, долго не могла найти бальзам. И нашла его только в метро. В метро. У нас есть такая, такой универсальный, ну, в общем, как иностранный такой французы у нас сделали его. Вот, и я его нашла только там. И то только в понедельник, когда уже выставили всю продукцию «Чистые линии. Вот, а вот, этот, вот это «Чистые у нас продавалось везде. То есть, ценовая категория от 65 до 85, до 85. Я за 85 покупала, а вот в другом, там, допустим, на центре Европы, там за 65 вот он ставит. А за 85 ставит плюс 25. Вот. В общем, пока я вот... У меня просто вот я как сумасшедший, у меня были деньги, но ну, я скупала, я начала скупать. вот иду, как тут, у меня же муж, господи, сейчас опять пойдет свою чистую линию. Я говорю, отстань, иди занимай, иди в свое мясо, а я буду смотреть себе чистую линию. И я пошла, я вот просто часами могу стоять, часами могу читать, вот наблюдать. Тем более, что я хорошо знаю травы. Именно благодаря тому, что я пользуюсь БАДами, я начала читать очень много про БАДы, про травы. Те БАДы, которые я пользую, использую. Там очень подробно описано, какая трава что делает. Вот, тем более там применяются инновационные методы. Вот, и я, в общем-то, то же самое и здесь точно так же. В общем, я не ожидала, что мне так понравился. Девочки, мне очень понравился запах риса. Я, я просто в диком восторге. Я могу вот попробуйте плюс 45, попробуйте, попробуйте вот этот возраст и попробуйте и молодые девочки, может быть, вам понравится. Совершенно обаятельный запах и пахнет чистым и рисом. За что мне понравилась чистая линия? Это за запах натуральных продуктов, за запах тех продуктов, из которых она состоит. Так, с этими шампунями мы пока справились. Дальше следующее. Значит, следующее из вот этих, я имею в виду женские. Женские шампуни, женские фитобальзамы. А, кстати, вот от вот этих он очень сильно блестит. Очень сильно блестит волос. Дальше я купила несколько бальзамов ополаскивателей. Ну, про первый я уже сказала, но я его купила только потому, что он был из импульса молодости, из, для моего возраста. А вот эти я купила самый первый. Вот этот, чего мне захотелось, потому что он был там, вам, 34 рубля, но это совсем дешево было, а тут 200 грамм хватит надолго. Я бы брезанами не пользовалась, но где-то, где-то я очень хорошо прочитала, что вы знаете... А, ну почему где-то? На сайте чистой линии я прочитала, что кожа головы тоже стареет. Вы знаете, у меня действительно вот... Возник, вот такой, возник такой эффект, мысль такая, думаю мы, Боже мой а почему ж мы никогда не ухаживаем за кожей головы. И вот главная ошибка у вас, девочки, что вот этот бальзам вы используете и для волос, и ждете, что этот бальзам вам прямо сделает просто суперские волосы. Девочки, от этого бальзама у вас волосы будут слившиеся, потому что не для того этот бальзам предназначен. Этот бальзам предназначен для кожи головы. Он, когда его открываешь, вот здесь, вот, у него такая вот мягкая консистенция, прямо вот сейчас намажу. И вы знаете, вот пахнет вот, сумасшедший запах березы, я просто млею от такого запаха. Вот, вот я намазала на, на руки, остаются такие белые разводы, но со временем эти белые разводы уйдут. Я точно так же себе выбелила ноги. Кстати, этот березовый бальзам обладает очень хорошим отбеливающим действием. Я, допустим, не люблю вот эти все загорелые кожи, Мне никого, я никогда не загорала, всегда была белая. А тут вот сейчас я начала загорать, у меня даже ноги стали загорать, у меня никогда ноги не загорали, а в этом году у меня даже ноги стали загорать, такие коричневые. вот И я, вы знаете, я обдулила ноги этим бальзамом. Мне не нравится, мне загоревшие ноги, мне нравится и все. Всегда я была белая, всегда мне говорили, что я только с севера приехала, когда я летом шла белая, как мел. А меня это устраивало, я к этому привыкла. Вот этот бальзам для кожи головы. Но для волос, конечно, все. Поэтому я рекомендую вот этот бальзам наносить вам вечером, либо наносить дома, тогда, когда вы дома, никуда не собираетесь идти, никто вас не видит, потому что, правда, волосы очень непрезентабельно выглядят после вот этого бальзама. Вот, я наносила, помню, можно его нанести, дать ему впитаться и лечь спать с ним, а потом утром смыть. Но в принципе, вы знаете, что полчаса вполне достаточно, впитывается вполне нормально, очень хорошо. Вот, поэтому вот этот бальзам я стала использовать первые, когда вот у меня очень сильно сохли руки, я искала себе крема для рук. И вы знаете, я пользовалась бальзамом, я даже вот эти вот такие бальзамы я использовала и для лица. Он прекрасно отбеливает лицо, лицо после него вообще классно, белое-белое, вообще изумительное. Вот. На самый первый бальзам я купила вот этот, что меня привлекло. А привлекло меня вот сзади, я прочитала, что мало того, что восстановление и объем, он содержит флавоноиды способствующие интенсивному питанию кожи головы для восстановления корней. Девочки, флавоноиды ⁇ это ну, растительные гормоны, считайте что. Но это не склонно того, что это прямо гормоны. Флавоноиды содержат любой наш организм. Но с возрастом этих флавоноидов становится недостаточно. И женщинам их надо пить. Вот они содержатся в боровой матке, они содержатся в красной щетке. Вот. И вот то, что вот я пила бабы, когда приводила себя в порядок, там тоже содержались славаноиды. Я когда прочитала про славаноиды, я купила, даже не думая, думаю, вот это да. Могу сказать так, у меня волос послушный, у меня волос мягкий, у меня волос легкий, тонкий. Да, все, что здесь написано, все правда он и восстановил, он дал объем. У меня действительно увеличился объем волос, когда я это дело нанесла. Но я не на одну минуту нанесла, потому что, говорю, такая бесценная вещь, как флавоноиды, наносить на одну минуту, ну, это вообще безобразие. И я нанесла где-то на полчаса. Я пробылась на полчаса, потом, когда я высушила, вот это была первая моя маска, для, не маска, а, это самое. а фитомаска для волос. Была первая моя маска, и вы знаете, дала прекрасный результат, у меня волосы в объеме увеличились, и такой блестящий, сумасшедший, сумасшедший блеск. Вот это мне очень понравилось, поэтому вот эту масочку, вот эту маску я рекомендую женщинам после 45 Женщина, вам она очень нужна, и постарайтесь, пожалуйста, чтобы вот эта маска у вас не только была на волосах, а чтобы и на кожу головы она тоже попала, потому что, очень полезно. Самое главное, ведь волосы растут из волосяной луковицы. А волосяная луковица находится в коже. Ну, вот представьте, у вас вы сажаете в песок в пустыне какое-нибудь дерево. ну скажите пожалуйста, вырастет оно? Нет, конечно, нет питательных веществ. И вы, и вы сажаете то же самое на чернозем. Ну и, наверное, разница, и разница естественно, будет. Девочки, у вас намного лучше станет волос. Только из-за того. Вот тут правильно написано, что для поврежденных и тонких волос. Вот вы не дочитываете вот этого бальзама. вот Вы не дочитываете вот этих всех тонкостей. Именно для тонких волос, именно тонким волосам. Вот этот шампунь, тем более еще с флавоноидами, это бесценная штука. Вот. Он даст вам и объем, и восстановление, и все, все, все, что вам нужно. Вот дальше здесь из женских таких серий. Мне очень понравились вот этому гелю. Я в свое время это гель белита значит один гель чисто линия другой белита вы знаете я очень полюбила фирму белита когда еще очень очень много лет назад она только появилась очень хорошие были маски я прямо пользовалась этими масками я просто умирала от этих масок но замечательные вещи белорусскую косметику очень люблю очень ее уважаю вот, я и мужа покупала исключительно только белорусскую косметику. Вот там прекрасная пена для бритья. Она тоже не дешевая, но она очень качественная, очень достойная. И вы знаете, мне очень понравился вот этот вот с ромашечки, гель сильной фиксации для укладки волос. И вы знаете, я делаю так. Он прозрачный такой, совершенно прозрачный. Вот видите, вот здесь вот. Он абсолютно прозрачненький такой. Вот И он хорошо фиксирует я для того, чтобы много его не расходовать, вы знаете, я делаю, я люблю объемные волосы, я не люблю вот эти сосульки, которые торчат, тем более у меня круглое лицо, сейчас растолстевшее немножко. Вот. И поэтому я им пользуюсь у корней волос. И вы знаете, оно замечательно дает, потому что гель и вот этот, но этот гель с э, марина, то есть а, с водорослями, с экстрактом водорослей, вот, это что очень хорошо, тоже девочки, на водоросли обращайте внимание, там содержится йод вот. а вот здесь вот это сродственный нам гель, в общем, я посмотрела не, замечательно, просто замечательно фиксирует, и самое главное вот, знаете, я смотрю, вот, что происходит на следующий день на следующий день просыпаешься с вот этим гелем для волос, сильная фиксация с ним просыпаешься, и вы знаете абсолютно никакого утяжеления, совершенно не чувствуется, что у тебя на волосах гель, ты его даже руками не чувствуешь, вот у меня даже не почувствовал ничего, что вот, говорит, сейчас смотрю на волосах, вот, Он говорит, ничего не чувствуется, но объем такой вот на следующий день, тоже объем очень хороший, но где-то день-два вот у меня держатся волосы, потом надо все делать по новой, ну тут по новой, господи, тут и возник, собственно говоря, никакой, абсолютно. Вот, я очень довольна их гелями для волос, вот, там еще у них есть пенки, у них есть лаки, потому что это я пока это я уже потом все протестирую. Будут деньги, протестируем все, что нужно. Теперь коснемся мужских, мужской линии. Вот самого главного, самого моего любимого, самого то, что мне нравится. Вы знаете, я еще с давних времен, еще с детских юношеских времен заметила что мне очень хорошо идут все лосьоны после бритья на лицо. Я почему не пользовалась, потому что, честно скажу, э, я выбирала какие-то, я как-то попробовала не невею лосьон после бритья и для чувствительной кожи, и такой с запахом. В общем, кожа, ответила, вот, ну просто замечательно. Поэтому я говорю, у меня никогда не было проблем с кожей, но никогда этого не было. Но вся э, чистая линия, у меня вся эта экзотика, у меня началась с вот этого вот, с вот этой для бритья. Значит, написано «можжевельник» и мята, для нормальной кожи. Знаете, мы с мужем искали пену для бритья, и, ну, не пену для бритья, а вообще что-то именно для бритья, в общем, ну, как, видит же, что я, ну, любой мужчина, как-то обезьяна, уже видит, что женщина там увлеклась этим... А хотя мы. Нет, еще чистой линии, я не увлекалась, это именно вот вот это была первая покупка чистой линии. Я вообще поклонник всего отечественного, и знаю, что у нас в Отечественном очень много хороших вещей, просто иностранцы умеют это дело все как-то, ну, маркетинговый план составить, пристроить это все. Русские у нас дураки, потому что русских никогда не учили зарабатывать деньги. Они хо, наша, широкая душа, все подарил, пожалуйста, иностранцы, здесь будет совершенно не так еще попишешь, подпишешь одно разглашение, а потом еще тебе еще и страш, страх на что если ты узнаешь, что это ты разгласил. Вот, вот это пена для бритья. Вы знаете, он когда первый раз там напинился, намылился этой пеной для бритья и табрился. Я сразу вышла, глянула на него, я обалдела. Я говорю, слушайте, себя в, в, это, в зеркало видел А он так стоит на мне, набучился. Но в он пользовался Невеей, и он считал, что Невея, это самое, считал, ну там шестьдесят рублей, он считал, что это самое шикарное, потому что я хочу вот еще дороже, мне вот лореаль подавай там еще тоже. Я говорю, погоди, погоди, милый, давай мы с тобой разберемся. И когда смотрю, он мне не нравится вот так и вот так, я говорю, тебе не нравится, я вот все намыли полностью лицо, и она у меня сохнет, я говорю, значит, не мыли полностью лицо, значит, помыли где-то половину лица, сбрей, помыли вторую половину лица, опять сбрей. Вот, очень короче, мы с ним даже плод друг. Не. Нет, вот плохое и все. Я говорю, ты на себя, в зеркало посмотрел, уже потом говори, плохое или неплохое. В общем, короче, как он не сопротивлялся, но ничего он мне, вопреки сказать, не смог, потому что когда побрился второй, раз, тут уже просто эффект был на лицо, А я глянул на него, тут же побежала Было вот так. Но особо внимание. Хочу. Вот, кстати, я говорила про бальзам после бритья, вот эти вот белорусские. Вот, вот этот белорусский бальзам после бритья он называется тонизирующий. Супер качество, супер с SQ, флоралис какой-то там, это самое. Вы знаете, очень классная вещь, очень впитывается очень мгновенно, очень хорошо и дает хороший эффект. Я пробовала на лицо очень хорошо. Мой муж был в ужасе, ты знаешь, он украина в питрозе. я говорю, милый, я говорю, это специально делается. Но человек не опытный в этих делах, он всю жизнь в армии, поэтому он и не понимает, что это такое. А теперь коснемся вот этой. Дальше я ему купила вот эту вещь, это называется «Lacentes бритья. И тоже я, я покупала, вот, ну, то же самое, из той же серии, там есть защитительная кожа, а я накупила из той же серии можжевельник и мож, можжевельника мета, и здесь тоже можжевельника мета, для нормальной кожи. Ой, девочки, он представляет из себя... Ой, хуй, обалдеть. Он из себя представляет. Ну, вообще, мужские вообще вещи, они же делаются стильным таким запахом, потому что мужской, пот, если проявляется, он вообще он сильно пахнет, такой агрессивный достаточно. Это ж не то, что женщина. женщины. Женщина пахнет совершенно по-другому, ее натуральным запахом. Вот. И вот поэтому мужские запахи, они все делают так но, вы знаете, я вам могу сказать так, что здесь нет ни капли мужского запаха. Да, он сильный, да, он резко такой мятный. Но я не могу назвать его мужским запахом. И, вы знаете, как-то я уже так попробовала. Я, <смех> я его приспособила к себе, потому что он никакой от него просто болтеет от него. <смех> Моя кожа просто великолепна от него. И я ему сказала, чтобы не трогал, это мое. И вот я купила его чисто... Вы знаете, ничего не выбирала. Там их несколько мужских шампуней, по-моему, 6 видов. Ничего не выбирала. Просто что было, то и купила. Потому что, а, вот себе накупила, мне не купила. Вот. И вы знаете, я когда купила вот это, когда я помыла голову вот этим мылом, ну не мылом, а вот этим фумен, здесь посмотрите, здесь написано шампунь, кондиционер, гель для душа. Энергия, чистота, эффект вот зверобой Но я вам могу сказать, конечно, что тут написано, там можжевельник мято, тут мято Девочки, там такой сумасшедший состав, вот с обратной стороны написан, там все написано просто по-латински. Но вот что мне не нравится в чистой линии, она, вот этот состав, все написано только по-латински, то есть это нужно залезать, переводить, смотреть. То есть нету вот такой вот нигде нет информации по составу. А вот те БАДы, которыми я пользуюсь, там вот ну, настолько до молекул разбирается этот БАД, который составит, ну просто великолепно, что говорю, я просто после вот своих БАД я стала хорошо разбираться э, в этой самой в травах, а поскольку я еще и врач, я хорошо разбираюсь в латинском языке, поэтому я на латинском языке могу прочитать. И мне вот эти вот все надписи, конечно, они мне знакомы, тут все понятно, тут все хорошо. Вот здесь можжевельник, витаминные комплексы и гидроосвежающая система. Ой, девочки, вот, вот этот вот шампунь, и вот когда я хочу устроить себе праздник, я мыюсь вот этим шампунем. Вчера я мылась в ванной и думаю надо себе сделать праздник именно вот этим шампунем мне его просто жалко мне жаба дает потому что вот первый раз когда я помыла вот этим шампунем самый бешеный эффект был от него и то я тоже намылила и тоже вот ложусь в ванну и с намыленной головой лежу только лежу чтобы она все время была мокрая чтобы она не высыхала чтобы она всегда все время была мокрая вот полчаса, ну там, от настроения зависит, ну максимум полчаса и смываюсь. Девочки такого эффекта я своих волос не видела. Я давно такого не видела. Вообще сногсшибательная штука. Вот это шампунь три в одном шампунь, кондиционер, гель. Я вот мне бы хотелось вот тут просто начать расписывать эту привет. Во-первых, он пахнет. Его добавляешь в ванну, и вы знаете вот. Такой сумасшедший запах, точно так же, когда мой муж пользуется, я почему могу определить, когда он взял его, когда он его пользуется, то запах от него идет по всему дому. Но ну, запах, ну, запах не мужской, а именно травяной, именно травы. В общем, мужская серия у них еще лучше, чем женская, девочки, обратите внимание. У кого, может быть, действительно какие-то вот склонности вот к сухой. Особенно рекомендую девочкам, у кого сухая кожа, вот для нормальной кожи. Очень хорошо, вот такие вот вещи. Он настолько травяной. Ой, девчонки, берите и пользуйтесь. Это вообще, это просто вот не пользоваться этим нельзя. Последнее, чем хочу я закончить это уже вот такой вот моделирующий крем для тела и гель для тела антицеллюлит. Вы знаете, никогда не пользовалась, но просто поняла, что пришло время, и надо начинать пользоваться. Но вот как бы за 7 дней, конечно, пользоваться каждый день как-то мне так... Да, нужно убрать с бочков, нужно уже убирать вот уже все это дело. Девочки, а целлюлит, целлюлит – это придуманное заболевание, никакой ты не целлюлит. Целлюмит возникает тогда, когда под, ну, в подкожном слое, подкожный слой кожи, там располагается жировые отложения, Поэтому и выглядит как апельсиновая корка. Вот. Но действительно, вот это вот еще есть скраб, но скраб я не нашла. Но меня уже на скраб не хватит, потому что только одними этими кремами, когда пользуешься, ой, времени уходит очень много. Я уже теперь... Но вы знаете, что, правда, кожа становится настолько гладкая, что даже он сюда говорит: ничего себе. А вчера я попробовала, и я себе на руках сначала гелем тоже руки были распарены, и я прямо вот все руки, все руки вот так вот, я и полностью вот одно сначала гелем продержала, и вы знаете, я продержала до тех пор, пока он сжечь перестал, жить страшно, но жить до определенного времени, потом перестаёт сжечь, я опять ложусь в ту же ванну, ложусь, смываю это все, вот потом высыхает это все, и после этого я пользуюсь кремом. Вот. Крем охлаждает, он обладает охлаждающим эффектом, вот, вы знаете, очень специфический запах, я уже даже вплоть до того дошла, у меня вот на щеках очень много таких вот жировых отложений, на щеках и под подбородком, вот это вот колка, знаете, уже вот это вот э, после 40 лет, когда вот такая дород женщина, где, знаете, ну не могу, не могу я себя, не могу я привыкнуть, вот в душе мне 18, и все равно вот я не стала своего возраста. И многие женщины такой же и старые женщины говорят, 80 лет мы встречаем. Она говорит, Ты мне в душе 18 лет. Я говорю, я говорю, я верю, я верю, говорю, абсолютно. Это у нас наши моднявки, наши молодые девочки, все думают, что им будет всегда 18. Ох, девочки, вспомните вы, когда вам станет стукнет за 40, когда вдруг внезапно придет этот подарок, о котором я сейчас говорю. Ох, вы меня вспомните. Вот, еще хочу обратить внимание на пасту, как врач-стоматолог, на пасту «Лесной бальзам». На творец целебных страх. Раньше мне эта паста не очень нравилась, это тоже чистая линия, но сейчас они ее усовершенствовали, и мне эта паста понравилась значительно больше. Она, она во-первых, очень хорошо освежает, она очень хорошо снимает кровоточивость, но у меня этого никогда не было, просто кровоточивость не доводила до этого. Девочки, при кровоточивости и все прочее, это, я вам говорю, нужно не паста лесная, а сама нужно обращаться к врачу-стоматологу, лучше пародонтологу Поэтому вообще вот эта паста для здорового зубика, вот для всего, вот паста с хвойным экстрактом, тут и написано, а вот кора дуба и хвойный экстракт. Экстракт коры дуба, экстракт пихты. Вот экстракт пихты, да, это вот очень хороший экстракт. Я... Много сейчас смотрела записи девочек, которые делали вот эти вот обзоры, которым присылали, чистая линия присылала свои обзоры, и, вы знаете, мне очень понравилась одна девочка, которая сказала, что, говорит, вы знаете, говорит, я покупаю себе несколько шампуней не для того, чтобы вот я такая богатая, что я хочу вот одним, хочу другим, нет для того, чтобы волосы не привыкали, для того, чтобы постоянно у волос был стресс. И вы знаете, она, она действительно права. И вот тут я действительно начала пробовать. Я сначала одним, вторым, третьим. Девчонки, у меня очень сильно меняются волосы у очень сильно меняется реакция волос на одни и те же шампуни. Тогда я сначала одним шампунем, потом другим шампунем. Вот бывает у меня настроение, я возьму вот этим березовым, вот в кожу именно ватру этот березовый бальзам. Ой, хорошо пахнет, конечно, березка. Замечательно пахнет береза. Вот. И я вот этим бальзамчиком именно втираю в кожу. Вполне, Вот я все-таки связываю, потому что я обрабатывала кожу рук, кожу ног, вот этим березовым бальзамом, ополаскивателем, вы знаете, я видела, какой эффект это все дает для, для кожи. Поэтому я уверена, что именно моя кожа, она стала вот такой вот, хороший волос, так реагировать стали чудесно, именно благодаря березовым бальзаму. Мой, моя следующая покупка будет, это березовый шампунь. Но, вы знаете, я вот почему-то думаю, что шампунь можно отдельно, бальзам можно отдельно. Можно допользовать березовый бальзам, а потом просто купить шампунь. Потому что, вот, как и в чистой линии, как и, и вот в этих вот в эликсирах, нет необходимости покупать два вместе. Можно пользоваться можно пользоваться только шампунем, можно пользоваться только импульсом молодости, только бальзамом. Пожалуйста, с мылом прекрасным мылом. мылом хотела сказать и врачи, смыли мылом чистой линии, не обязательно ромашку, у них много мыл, смыли этим мылом, а дальше обрабатываете, вот я использовала это мыло сначала для умывания, очень хорошо использую для пер первого мытья головы, то есть когда вот хочется смыть все то, что на голове, мыло прекрасно с этим справляется, не обязательно тратить такие великолепные вещи, как шампуни, как мягкие мыла и все прочее. Девочки, я очень довольна вот этим всем. И устраивайте своим корням волос и вообще своей коже на волосах, устраивайте стресс. Действительно, меняйте шампуни, покупайте несколько шампунь, 3-4 шампуня, либо вокзала, и, и меняйте, меняйте, меняйте их. Вот пошел, допустим, на другой хорошо, Бац, взяли, сменили. Вы увидите вы увидите насколько сильно поменяется ваша реакция девчонки очень рекомендую вот этот бальзам кожу для кожи головы для кожи головы просто чудесно вот а вообще самый мой фаворит это вот эта вещь вот этот шампунь победил все, я, я просто вот, я умираю от того, как у меня становятся волосы от этого шампуня, может быть потом все изменится, но я нисколько не пожалею, потому что совершенно сногсшибательная вещь, спасибо большое за внимание, до свидания.